Здравствуйте, дорогие друзья! Снова с вами Лунный инвестор. В прошлом видео я говорил вам про дополнительный заработок, который можно направить на инвестиции. И сегодня пойдет речь именно про него. Итак, тема нашего видео ⁇ Добыча криптовалюту Helium без вложений. Но все же кое-какие затраты будут. При подключении устройства по добыче монетки вам придется оплачивать стоимость электроэнергии. Устройство это называется радиомайнер, но учитывая, что радиомайнер потребляет всего 5-15 ватт, сумма выходит смехотворно мала. Но сами посудите, устройство потребляет почти в 10 раз меньше, чем лампа накаливания. Сам радиомайнер вам достанется бесплатно. Переходите по моей ссылке под видео, регистрируйтесь, получайте устройство и начинайте манить монетки HNT. еще раз напомню платить за доставку и за сам радиоманер не надо все затраты взяла на себя компания которая заинтересована в создании децентрализованной цепочки устройств для обеспечения интернета вещей по типу умного дома только по всему миру первоначальная цель компании покрыть своей радиосетью весь мир вы не подписываете никакие обязательства. По вашему желанию в любой момент вы можете отключить данный майнер. Правда, при отключении криптовалюта также перестает добываться. Пока в России этих устройств пара сотен. Но с каждым днем их число растет за счет людей, поверивших в этот проект. По всему миру работают и майнят миллионы. Есть обязательные условия для майнинга. Это наличие розетки для подключения радиоманера и наличие Wi-Fi. Сам радиомайнер размером с TV бокс или роутер. На момент выхода видео в месяц можно добывать около 10 монеток HNT. Давайте взглянем на курс монетки на одной из крупнейших бирж Binance. Как видите, котировочка в долларах 16 долларов 61 цент перейдем ну, и посмотрим график вот до, достигала пикового значения в 23 доллара вот сейчас опять она идет по нисходящей ссылку на биржу вы также найдете в описании под видео Число добываемых монет может как расти, так и падать. Это зависит от расположения самого модуля, так и от числа майнеров вокруг. Идеально будет наличие 5 модулей вокруг вас в пределах 300 тысяч метров. В этом случае будет добываться больше монет. Практика показывает от 10 до 90 монет HNT. А вот если в вашем микрорайоне майнер будет один, то добываться будет существенно меньше. Хочу сразу заметить, если вы хотите установить два радиомодуля в одном доме, то это не получится. Второй радиомодуль просто не пришлет, так как зона покрытия будет совпадать с первым радиомодулем. Поэтому приглашайте своих друзей и знакомых вступать в ряды майнеров, которые живут в соседних домах, в соседних городах. Тем самым вы увеличите не только свой заработок, но и расширите территорию покрытия. Раз в два с половиной года запускается алгоритм халвинга. Халвинг это уменьшение размера вознаграждения майнером в два раза. На самом деле это удивительное финансовое решение, созданное для экосистемы криптовалюты от чрезмерной инфляции. Вы уже поняли, что монетка на дальнем промежутке времени будет дорожать. И по прогнозам в 2025 году стоимость ее составит более 1000 долларов США. Все больше и больше людей хотят заполучить это устройство как можно быстрее. Из-за такого высокого спроса срок ожидания может составлять не только 3 месяца, но и 5 и более. Сами понимаете, бесплатно же. Майнинг на радиочастоте практически не потребляет электричество, а возможности роста, стоимости монеты огромны. И если вы решили все-таки попробовать, то давайте приступим к регистрации. Итак, если вы зашли просто на сайт и нажали «Joint Now», то ничего не происходит надо заходить по реферной ссылке. Итак, вот вы зашли по реферной ссылке, также жмем «Joint Now», опускаемся вниз, и перед нами сейчас всплывет окошко для регистрации. Вводим имя, фамилия, можно вводить на русском языке. Я ввожу фамилию сестры. Вводим почтовый ящик, на которое придет письмо. В этом письме не будет никакой ссылки для подтверждения. Но письмо надо обязательно дождаться. Об этом далее. Здесь надо будет ввести номер мобильного телефона. И также указать свой логин. Вводить надо логин без цифр, то есть латинскими буквами. В следующем поле выбираем страну. Я проживаю, как вы знаете, в России. Ну, относительно недавно. И необходимо ввести пароль. Повторяем пароль в следующей строке. Жмем регистрация. Вот. Нам выдает, что такое имя существует. Еще раз жмем. Пароль, все мы зашли, кликаем на клик Хи Туфью Блэк Офис, и вот мы перешли на сайт зашли, так переходим в резерв и жмем Go to Helium Track Up. вот сюда надо будет ввести адрес и пароль, который мы только что создали, но не входите, пока не придет письмо на почту Давайте перейдем на почту. Это займет в пределах 10 минут. Еще раз повторяю, не заходим, пока мы не получаем письмо подтверждения. Когда мы получили письмо подтверждения, что нас зарегистрировали в аккаунте компании, ну подождите секунд 30-60, прежде чем вводить адрес. Ну, я сейчас пока веду, но заходить не буду. Иногда она перемещается в спам. Вот на Яндексе у меня друзья регистрировались, у них она ушла в спам. На Майле я регистрировался, у меня письмо пришло во входящий, то есть никакого спама не было. Примеры использования сети Helium, Отслеживание домашних животных или интеллектуальная городская инфраструктура или умный город. Трекинг самокатов или велосипедов. Умные флаконы для таблеток и многое другое. Так вот компания Nestle в одной из своих дочерних структур используется этой инфраструктурой, отслеживает в помещении температуру и влажность. Итак, вот к нам пришло письмо с поздравлением. Это они спонсируют в Южной Африке ребятишек денежку пересылает. Итак, надо подождать несколько секунд. Если не подождем, он просто будет выдавать ошибку. Вот мы подождали несколько секунд. Нажимаем вход. Вот он выдает ошибку. Неправильно. Мало ждали. Не пугайтесь. Подождите. Не торопитесь. Итак, вот мы зашли, вот. Ну, давайте сразу зарезервируем себе, здесь мы вводим по-русски адрес Во время ввода мы выбираем, в каком городе, если вы хотите, дом находится как корпус, то есть, то ставим тире, ставим один. Выбираем и выбираем адрес квартиры. Где будет установлен у нас радиомайнер? Это выбираем в следующем шаге. Также улица и номер квартиры. Соглашаемся. И ждем резерв. Все за нами зарезервировано. Как видите, вот в городе уже начинается появляться радио майнеры. Ну, пока совсем очень мало. Вот желтеньким цветом это в резерве, то есть люди заказали. Черное это отключенный, то есть уже кому-то майнер пришел. А на сегодня все. Не забываем делиться видео со своими друзьями. Набираемся терпения и ждем прихода радиомайнера. Добро пожаловать в мир будущего. С вами был Лунный Инвестор.